Всем привет! Сегодня у нас на обзоре букс под названием TeaserFast. TeaserFast – это букс, на котором можно размещать свою рекламу или зарабатывать без вложений на просмотре рекламы, установив расширение. На сайте на данный момент зарегистрировано уже почти 350 тысяч пользователей, Рекламодателя можно разместить как тизерную рекламу, так и просмотр сайта или видео. Стоимость от 20 до 70 рублей за 1000 действий. Для заработка без вложений существует тизерная и поп-ап реклама. С ними мы ознакомимся позже. Для регистрации необходимо ввести логин, почту, пароль два раза, а также ввести капчу. Также можно зарегистрироваться через социальные сети. Войдя в аккаунт, по умолчанию нас переносит в раздел «Рекламы». В верхней части экрана мы видим рекламный баланс и баланс на вывод. Во вкладке «Рекламы» мы можем, соответственно, заказать рекламу, а также посмотреть статистику системы. Пополнение баланса во вкладке «Пополнить» не составит труда необходимо ввести сумму и выбрать платежную систему. Также имеются бонусы за пополнение баланса в зависимости от суммы пополнения. Пополнять можно большим количеством платежных систем. В разделе «Вывести» можно вывести заработанные средства, но перед этим необходимо ввести свои платежные реквизиты в разделе «Настройки». Вывод производится только на платежные системы «Pair» и «WebMoney». Во вкладке «Заработок» просят ввести в настройках наш пол и год рождения, после чего не Необходимо выбрать свой браузер и установить расширение. После установки в правом нижнем углу у нас начинают появляться баннеры, за которые нам начисляют оплату. Ниже на этой же странице можно ознакомиться с оплатой за все доступные задания на буксе в разделе задания можно просматривать видео после просмотра видео и прохождения капчи оплата автоматически начисляется на баланс для вывода проект имеет пятиуровневую реферальную программу и на всех пяти уровнях можно зарабатывать по 10 процентов от заработка рефералов а также 5 процентов за пополнение баланса рефералами первого уровня обратите внимание на то что для привлечения рекламодателей и работников есть две разные реферальные ссылки в расширении Показана информация по вашему аккаунту, основной баланс и статистика по выполненным заданиям, а также функции отключения показа рекламы и уведомлений. Сервис достаточно прост в использовании, достаточно популярен и эффективен в раскрутке ресурсов рекламодателей, а также среди людей, которые не просят заработать на полном пассиве без вложений. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачных инвестиций!